Если вы ищете работу в Польше, обращайтесь. Я выбрал самые интересные вопросы, на мой опять же личный взгляд, которые накопились за последний месяц. Если полугодовая рабочая виза заканчивается в конце года, через какой период я имею право сделать следующую рабочую визу? Как сложно получить рабочую визу из Российской Федерации? Возможно, что-то упростят действительно, для белорусов и для украинцев в 2000 2019 -го года, особенно если немцы откроют свои границы, то сто я думаю, поляки пойдут на какие-то меры. Ну, можешь по визе в Андоррельста работать там в Швеции, в Германии, в Голландии, в Италию гораздо тяжелее легально устроиться, конечно.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 Вопросы эти э, будут связаны в основном с жизнью и работой в Польше, ну и вообще жизнью и работой за границей. Для тех, кто смотрит эту рубрику впервые, хочу сказать, что я сейчас работаю рекрутером в Польском агентстве по трудоустройству «Проект Плюс». Э, ну, работал я до этого в Польском агентстве по трудоустройству э, «Группа Прогресс», соответственно, тоже рекрутером. Э, набираем людей на различные работы по всей Польше. Ну и также, э, помимо этого, имею достаточно богатый опыт, опыт работы и жизни за границей, не только в Польше, но и вообще за границей. Работал я и в Италии, работал как и на черновых работах, так и вот э, рекрутером в офисе. Я считаю себя человеком достаточно компетентным для того, чтобы отвечать э, на ваши вопросы, э, как я уже сказал, любые вопросы, связанные с жизнью и работой э, за границей. Я являюсь специалистом, по сути, по трудоустройству в Польше. И подтверждением тому является то, что уже не одну сотню людей я устроил на работы в Польше, на достойные работы. Не с одним человеком я взял интервью, также позитивные отзывы вы можете найти на моем канале, этих отзывов будет только больше, поэтому если вы ищете работу в Польше обращайтесь. К слову, актуальные вакансии в Польше на любой цвет и вкус, как для разнорабочих, так и для специалистов, вы сможете найти на моем канале в Телеграме, ссылочка на который будет в описании к этому видео, советую пройти и подписаться прямо сейчас, если вы еще там не подписаны, потому что всем, кто там подписан оповещение о каждой новой вакансии, будет приходить прямо на мобильный телефон. Также в списке всех актуальных работ в Польше вы сможете найти на моем сайте antonbluk.ru, ссылочка на который появится в нижнем левом углу вашего экрана в конце этого видеоролика. Ну, а это было небольшое отступление, сейчас переходим к делу. Я выбрал самые интересные вопросы, на мой опять же личный взгляд, которые накопились за последний месяц, вопросы моих подписчиков и людей, которые меня смотрят. На будущее также хочу сказать, если вы сейчас смотрите этот видеоролик и у вас есть свой вопросистый вопрос, обязательно напишите его в комментариях к этому видео и, пожалуйста, поставьте лайк под другим понравившимся вам вопросом, для того, чтобы я знал, на какие вопросы лучше отвечать в своих будущих видеороликах из плейлиста «Андоха отвечает». И естественно если ваш вопрос будет интересным он также не останется без ответа итак первый вопрос был задан месяц назад вопрос от пользователя под ником дима эдж и звучит он так и какой смысл быть координатором тоже лаве получать как обычный трудяга ха ну, в общем-то, Дима, э, смысл быть координатором? Для многих и для большинства может быть даже смысла координатором быть особого нету в Польше, потому что координаторы, как правило, зарабатывают деньги небольшие и вообще это кусок хлеба неблагодарный. Почему? Потому что работы нужно выполнять очень большое количество, а в ответ ты будешь часто слышать упреки, компенсирование мозгов, э, недоверие людей. Э, ну, тяжело морально бывает, э, упреки будешь слышать, причем в основном от тех, кто даже вообще никогда не пользовался твоими услугами, э, сплошь и рядом будут поливать себя грязью, к этому нужно быть готовым. Ну и, как я сказал, уже э, платят относительно немного, ставка вообще небольшая там, за эту работу, то есть постоянная плата. Платят нам определенное количество денег за каждого рекрутированного человека. Но опять же, чтобы зарабатывать нормально, нужно рекрутировать и трудоустраивать. Очень-очень очень много людей в месяц. Для того, чтобы это получалось, нужно отдавать этой работе, отдаваться этой работе полностью, отдавать все свое свободное время. Ну, для меня лично смысл работы координатором, рекрутером в первую очередь заключается в том, что я смотрю в будущее, не живу сегодняшним, либо даже завтрашним днем. Я смотрю намного дальше. Благодаря этой работе я развиваю свой видеоблог, свои группы. ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках, тоже советую подписаться, будут ссылочки на них в комментариях под видео. Развиваю свои интернет-ресурсы, развиваю также, благодаря этому, свой сайт в интернете, ну, а будущее в интернете, с каждым годом пользователей, количество пользователей интернетом, все растет и растет, и тем более, сейчас <coughs> у рекрутеров появились весьма неплохие перспективы, которые связаны с тем, что возможно, с ну и уже даже скорее всего с 2019 года немцы откроют свои границы для трудовых мигрантов и в принципе тогда это будет новый бум, это будет событие даже покруче и погромче, чем было когда поляки открыли свои границы упростили въезд трудовым мигрантам из стран СНГ и собственно если это случится, то услуги польских рекрутеров я думаю наверняка понадобятся и в Германии и там уже оплата за их работу будет гораздо выше. Но поживем увидим. Итак, следующий вопрос. Роман Громов один месяц назад. Антон, ваши вакансии платные или вам платят проценты зарплаты работодатель? Я лично за свои вакансии денег с людей абсолютно не беру. Хочу напомнить, что я рекрутирую людей не только для агентства «Проект Плюс», а также и для других очень надежных польских агентств по трудоустройству. Почему надежных? Потому что они уже проверены, уже ни одного человека я послал к ним на работы, и отзывы только положительные и позитивные. Также некоторые из этих отзывов вы сможете найти в комментариях под видосами на YouTube. Ну и в общем-то мне платят за каждого с рекрутирующимися человека сумма зависит от э, того насколько этот человек квалифицированный либо это разнорабочий но у меня лично еще раз повторюсь принцип не брать людей которые едут на заработки не копейки Итак, третий вопрос дата батона один месяц назад задал вопрос пользователь под ником дата батона если полугодовая рабочая виза заканчивается в конце года через какой период я имею право сделать следующую рабочую визу ну в общем дата батона по тем законам и правилам что в Польше сейчас, а они к слову меняются очень часто Но по тем законам что сейчас ты можешь сразу же в следующем году подавать на следующую рабочую визу, потому что если год закончился значит там коридора никого нет точно, в начале 2018 года и так коридор вроде как убрались, теперь уже вроде он как и пять появился что будет 19-го, 5 года неизвестно, возможно, опять не будет никакого коридора, возможно, и так сделают коридор, но на данный момент знаю, что с Нового года можешь сразу открывать новую визу. Итак, пользователь под ником Натусик Шуруева один месяц назад задал вопрос. Здравствуйте, приятно, когда встречаешь своих земляков. Мы из Волковыска. Скажите, может вы знаете, я приехала с семьей в Польшу. Хочу подать на сталую карту по карте Поляка, но я не работаю, пока маленький ребенок. Есть ли какой-то выход другой? Я слышала, что умова обязательна. Ну, в общем, да, опять же по тем правилам, которые сейчас умова обязательна, то есть нужно, чтобы была у вас умова либо злесцени, либо либо прасы, то есть вы должны официально работать, платить налоги, чтобы податься на сталый побывь по карте Поляка. Но, ну, опять же, возможно, скоро все изменится, и это будет не обязательно, возможно, уже изменилось, когда вы смотрите это видео, но если какой-то выход другой, есть выход выйти замуж за поляка, вот, ну, либо же, либо же устроиться на какую-то работу, может, удаленную, опять же, тем же рекрутером, бывает, заключают умову, как я на прогресс работал на дому, но был на умове постоянный, ну, можно найти выход при желании, мониторьте интернет, сайт, опять же к слову сейчас рекрутер требуется к нам в офис правда работа в офисе э, в Белостоке но, но есть варианты кто ищет тот найдет итак вопрос от пользователя Кхайба, Кхайдар Закиров привет как сложно получить рабочую визу из Российской Федерации готовы ли работодатели пригласить человека из Российской Федерации вот, кстати, друзья, почему-то, странно почему, но сложилось ошибочное мнение, что граждан Российской Федерации не хотят брать на работу в Польше. Это совершенно не так. Часто у меня спрашивают, типа, а что у вас нет вакансий для граждан Российской Федерации. Да, конечно, есть все те же вакансии, что и для украинцев и белорусов. Причем граждане Российской Федерации трудоустраиваются в Польше абсолютно на таких же основаниях, как и белорусы. То есть открывают по обычному приглашению на работу, обычную рабочую визу Д на полгода, и едут себе спокойно, то есть так же, как и белорусы. То есть никакого отличия. Поэтому без проблем. Проходите опять же на мой сайт, в Телеграм, в группы, там будут все актуальные вакансии. К слову, опять же, номера, мои мобильные номера, актуальные телефонов вы найдете в описании к этому видео. Звоните, там в Вайбер и Ватсап. Если надо, проконсультирую по поводу работы в Польше. Ну и опять же, если надо, скину вам списки актуальных работ. Итак, четыре недели назад пользователь Сержо Супран Добрый задал вопрос. Достаточно много написал. Молодец, Антон, всего добиваешься сам. У меня тоже было по-разному и трудновато было порой. Когда шевелишься, смотришь потом и выхлоп положительный. В общем, переходим к вопросам меня вопрос, какие подвижки в законах операции намечаются? Может, что упростят для белорусов, в частности? Возможно, что-то упростят действительно для белорусов и для украинцев с 2000 тысячи. 19 -го года, особенно если немцы откроют свои границы, то 100% я думаю поляки пойдут на какие-то меры, чтобы привлечь опять же или удержать, попытаться удержать трудовых мигрантов с наших стран, с Украины, с Белоруссии, с России, что-то упростят, возможно поднимут чуть зарплаты, ну и скорее всего и возможно даже откроют свои границы для казахов, татаров, таджиков и так далее, то есть то есть для тех людей, кто сейчас может трудоустроиться только по воевузскому приглашению, открыть визу возможно для них тоже начнут делать приглашение для открытия рабочих виз, чтобы заменить тех, кто убежит, уедет на работы в Германию с Польши, заменить их короче людьми из других стран постсоветского пространства заменить пустые, пустующие рабочие места, скажем так этими людьми, ну и как я сказал уже вполне вероятно, что что-то упростят для белорусов. Итак, один, три недели назад пользователь 1М ага, задал вопрос. Антон, здравствуйте, скажите, пожалуйста, если у меня будет польская виза на один год, могу ли я без проблем работать в Италии? И какая виза нужна? Как я понял, их несколько. В общем. НИК у пользователя 1М, 1М, по польской рабочей визе ты можешь работать только в Польше. Чтобы работать в Италии, нужно либо по месседисаджорное разрешение на работу. Да, по месседисаджорное это аналог польской карты побыта, часовой. И, собственно, чтобы его получить, все должен работодатель тебя там подать. Похожая процедура, как и в Польше, в определенные органы, чтобы дали. Но, а, что касается, как работать в других странах, ну, можешь по визе Вандерэльста работать, там, в Швеции, в Германии, в Голландии, еще там где-то, не помню, есть у меня выпуск на эту тему. Визу Вандерэльста открывается в Польше, это как бы командировка от, будет от польской фирмы, Подаете, подает эта фирма, на которую вы работаете в Польше, в, в консульство той страны, куда хотите ехать на работу, э, запрос, ваши документы на визу Вандерельста, вам выдают эту визу, плюс к польской рабочей визе, и вас командируют собственно в одну из стран, Германия, Голландия, либо там еще несколько стран, но Италия к ним в них не входит, в эти страны. То есть в Италию э, гораздо тяжелее легально устроиться, конечно. Так, Юрий Романчук три недели назад задал вопрос. Доброго дня. Уточнись, будь ласка. виза Вандер Эльста робится в Польше, все-таки в Украине? Виза Вандер Эльста робится в Польше, как я сказал, подается э, в консульство той страны, куда вас будут командировать, и, собственно, от, открывается там виза вам в течение нескольких недель. Пользователь под ником Макс Кармазов Три дня назад э, задал вопрос Друже, а где э, наилегче сейчас подаваться по карте поляка на Побыть сталый? Я так понял, что в Варшаве и в Рославе сейчас год надо ждать А я тоже хотел бы быстро получить гражданство Ну, в общем, э, лучше подаваться, конечно, сейчас в более мелких городах Потому что там будут меньше очереди э, На Побыть Сталой, соответственно но, но, но, но, но, я не думаю, что это правда, что нужно ждать год, везде максимум три месяца, с того, что я знаю, от 2,5 до 3 месяцев ты ждешь сталый побыт по карте поляка, поэтому не думаю, что будет существенная разница, вот, и ну, собственно, друзья, еще Андрей Шулик обещал ответить на него вопрос, неделю назад задал вопрос, Антон, говоришь, дашь совет, а как мне быть, хочу переехать, но есть болячка, псориаз, встречал ты в Польше людей с данной проблемой, ответь, пожалуйста, нет, не встречал, но я почитал про твою проблему, переехать можно из такой болячки и возможно с ней найти работу, но естественно лучше сначала вылечиться, потому что все-таки переезд, неизвестно как тут сразу попадешь, достаточно большой риск ехать с этой болезнью, Лучше вылечиться, а потом уже выдвигаться. Ну вот такой короткий ответ Андрей Шулик, но поверь он этот ответ, этот совет будет самым здравым, на мой взгляд, в твоей ситуации. Ну что ж, дорогие друзья, вот я ответил на все, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять вопросов, девять, десять, одиннадцать вопросов, на мой взгляд, самых интересных, которые накопились за последний месяц. Рад, что задаете вопросы, рад, что у нас усиливается обратная связь, и тем более она усиливается в последнее время за счет прямых трансляций, которые я веду на своем канале, примерно два раза в неделю, где опять же онлайн отвечаю на ваши вопросы, онлайн консультирую вас по любым вопросам, связанным с жизнью, работой за границей. То есть в чате мне задаете вопрос, сразу же отвечаю вам на него, поверьте, такого вы в ютубе нигде не найдете. Ну, не хочу сказать ничего плохого про блогеров, которые снимают про Польшу, но вот именно чтобы кто-то компетентно отвечал э, на, именно на вопросы без всякой там воды. На данный момент это я, поэтому советую обязательно, кто еще не подписан на мой YouTube канал, подписаться и нажать на колокольчик рядом с надписью подписаться, чтобы не пропускать прямые трансляции. В прямых трансляциях мы опять же обсуждаем любые темы, связанные с жизнью и работой за границей, там можете подкинуть мне свою тему для обсуждения, и обсудим все вместе. Ну и, как я сказал, уже обязательно отвечу на ваши вопросы. Также напомню, если хотите, чтобы ответ на вопрос был записан в видеоролике, записывая видеоролики ответов на вопросы примерно раз в месяц, то задайте свой вопрос, если вопрос обязательно в комментариях к этому видео и поставьте лайк под понравившимся вам вопросом. И, собственно, тогда в развернутом формате отвечу на ваш вопрос в видеоролике из плейлиста «Антоха отвечает». Также, друзья, обязательно подписывайтесь на канал польского агентства по трудоустройству «Проект Плюс», YouTube канал, где я также сейчас являюсь ведущим, ссылочки на мой канал и на канал агентства проект плюс скоро появятся по правой от меня стороне вашего экрана, в общем-то не забывайте делиться ссылками на мой канал с друзьями, звоните мне по номерам телефонов, которые найдете, как я уже говорил в описании к этому видеоролику, буду предлагать вам работу в Польше, а процентов что-то найдется и для вас, потому что вакансий очень много, ну и потом уже в принципе собственно едьте в Польшу и меняйте свою жизнь в лучшую сторону что ж не забывайте ставить лайки либо дизлайки в зависимости от того понравилось ли вам это видео подписывайтесь на канал с вами был антон белюк и канал work and life на связи с польшей до скорых встреч в польше друзья пока